может быть, лишен своего высокого криминального статуса. Как передает вести со ссылкой на Ениса БС, против Шакры молодого сформировался большой фронт. Влиятельные воры в законе Тариеля-Няне, Таро имераб Джангвиладзе, Мираб Сухумский, стоящие во главе Сухумского клана намерены окончательно свести счеты с Захаром Калашовым. По имеющейся информации, на днях в Турции была организована большая сходка, для принятия окончательного решения по делу Шакры Молодого. встречу были приглашены воры в законе, из Сухумского клана, а также другие представители криминала, которые не признают Шакры Молодого. Хотя сходка была организована для того, чтобы пролить свет на судьбу криминальных денег, поступавших из кутаистской тюрьмы и колонии в Руставе, на имя воров в законе Аслана Кабуладзе, близкого к Шакры Молодому, главной целью был сам Захарий Калашов. Аслан Кабуладзе сначала потребовал официального приглашения, а затем и вовсе исчез. Для информации, Кабуладзе назначил своего сына для контроля над деньгами общака, что противоречит уголовным нормам. Отмечается, что сын Кабуладзе не имеет достаточного авторитета в криминальном мире, чтобы, чтобы занимать такое ответственное положение. Во-вторых, в криминальном мире общак не считается семейным предприятием. Представители Сухумского клана считают, что Кабуладзе таким образом тратил деньги общака не по назначению, а его отказ прийти на сходку можно расценивать как подтверждение этому, потому что по правилам криминального мира считается, что вор в законе, который уклоняется от сходки считается принявшим эти обвинения. В лучшем случае это говорит о том, что подозрения против него не являются беспочвенными и это дает повод для обвиняющей стороны вынести соответствующие решения. Таким образом Аслан Кабуладзе может потерять статус вора в законе в любой момент. Сухумский клан намерен добиться отстранения Шакра Молодого. Захарий Калашов был одним из тех криминальных авторитетов который стремился устранить Надира Салифова и его клан. Именно благодаря этому произошло сближение Сухумского клана с Лоту Гули. Устранение Шакра Молодого также можно рассматривать как месть за Надира Салифова.